Йоу, Аллаху, друзья и холо, подруги, всем привет, дорогие друзья, вы на канале Йоба Гейм, и сегодня я продолжаю прохождение Резидента, вот, насколько я помню, в прошлой части я люто так подобосрался, как бы разбил ногу в кровь и долго лечился, но, но, хотелось бы отметить, что сейчас... Я вот это все быстренько пройду. И после короткого интра мы окажемся в, ровно в том моменте, который не могли пройти. Если ты заварил для себя крепкий чайок и приготовил пару вкусных плюх, тогда мы начинаем. Так, ну вот я добрался до этого самого места, где э, меня постоянно потрошили, как бы. Но проблема остается прежней. Гильзы для дробовика Взял Проблема остается прежней ХП нет Абсолютно нет ХП Не знаю, может быть, если сейчас появится какой-то новый монстр здесь Который меня просто завалит С одного удара Будет неприятно Может быть, аптечку дали бы, пацаны Хотя бы аптечку, да? Не подходит к этому замку А может быть, ключ отсекционный? Подошел? Здорово! Вот это да! 8 патронов. Вот там висит как бы... Малыш висит. Не хочу никуда идти. Пацаны! Дробовик. А, это модель дробовика или что это? Или это дробовик? Подскажите, что это такое? Почему? Как это делается? Гильза для дробовика... Подожди, подожди. А, дробовик, могу? Посмотреть предмет. Это что? Деревянная модель дробовика. Ее нельзя использовать как оружие. Тогда... Тогда зачем она мне здесь нужна? Я не знаю. Я не знаю. Пожалуйста, хоть бы никто не, это, не воскрес здесь не появился из дерьма и палок. Сильный эпоксид. О. О! О, во! Как. Слышишь? А как недостаточно места? У меня патроны, тут монета, эпоксид. Ну, ладно. Ладно, согласен. Согласен. Может быть, оно того и не стоит. Может быть, оно того и не стоит. Так. Угу. Что это за место? Да, хер как отсюда выбраться, блин, пацаны! Закрыто. Я надеюсь, пожалуйста, просто никого, чтобы здесь никого не было, пожалуйста. Вот бы здесь никого не было. Так, открыли. Сейчас давай здесь осмотримся. Здесь хотя бы бедняга. Не... Бедняга, согласен. Можно будет у бедняки рацию взять бы, а? Смотри, какая идея классная, да? древняя монета. Вот мы искатели какие. Эпоксид, который мы не можем взять. Вместо эп э эпоксид эпоксид, эпоксид нам блин, а нам нужен э э эпоксид? А, эпоксид нам нужен для создания предмета как раз таки. А, что может? Сильный эпоксид можно комбинировать с другими предметами, чтобы изменить их свойства. Крепче обычного эпоксида. Может быть мне дробов... модель дробовика выбросить? Блин, может быть, он нужен? Пацаны, что делать? Ладно, придется без эпоксида. Может быть, мне как бы разработчики подкинут... Подкинут аптечку. Так, двигаться нужно осторожно. Почему? Потому что один удар... Что? Зачем это делать? Зачем? Зачем? Недостаточно места. Глава красной собаки. Вот так вот. Вот так вот. Все-таки, походу, нужно где-нибудь, если вы. О, аптечку можно использовать. Так, если. А можно просто Выбросить предмет. F. Черт. Отмена. Нет. FOPTAP. Закрыть, вращать назад. Блин, я не могу выбросить это говно. Патроны. Может давай порох выбросим. Порох, короче, может быть, выбросим. С сильным эпоксидом. Патроны. Объединить патроны. Улучшены пистолетные патроны. Хорошо, а можно их куда-нибудь засунуть? Так, ладно, аптечку я, в... я взял, я ее сразу использовал. Вот у меня один свободный слот. И я беру голову красной собаки. Есть, первая глава. Там дверь была с тремя головами собачьими. Вот ну, мужик, ну зачем? Ну почему ты здесь пока появился-то, блин? Камон. От меня уйдешь. На. Опа. Так. Ты ничего не изменишь. Так. Так. Ой. Ой, блин, да что ты? Что и с ним? Что с ним такое? Куда он пошел? Что он делает? Не трогай ничего. Блин, мужик. Круто. Ни хрена не круто. Ааа. Где твое лицо? Две руки? Или что мне сделал? Не трогай! Да нет! Что это? Руки все? Голову! Повторить попытку! Неужели это будет с контрольной точки? С той самой, которая самая доля... Да нахер! Бля! Так, я выкладываю сразу, я выкладываю кассету, я выкладываю э, Скорпиону, вот это говно мне не понадобилось до сих пор, вообще ни разу, не знаю, может быть еще и понадобится, кто знает. Это что? Разделитель, блин, разделитель положили, все, так, все, вроде, вроде урегулировали все вопросы, так, перезаряжаемся, аптечку юзаем сразу. Я надеюсь, не заспавнится этот крипок, и я быстренько пройду туда. Куда мне нужно пройти? Так, давай. Побежали, блин. Побежали, бегом. Let's go, come on. Давай. Модель дробовика у меня будет. Модель дробовика. Деревянная. К чему мне это вообще нужно? Деревянная модель дробовика. Вы в своем уме? К чему? В этом грёбаном доме, да? Со всеми этими амброзиями. Мне это грёбаная голова мудака. Так, раз. Так, Два. Так, три. Так. Дым прошел, взяли ключи. Идем. Спавнится крипок. Закрываем. Собаку эту нашел. Ах. Все. Легчайше, легчайше собаку убили. Так, смотрим, изучаем. Патроны берем, патроны берем. Перезаряд очка нам пока не нужен, да? Может быть с помощью сильного эпоксида можно было сделать из дробовика а... Так, отк... ключ, ключ, вот, во, во, во Так, тут же ничего нету для меня, да? Потому что ничего не подсвечено, все темно, не видно ничего абсолютно, да? И... И... Да? Так, спрячь, все, зак... ладно, двери не закрываются, хорошо Открываем гильзы для дробовика, взяли а, Сам дроба... дробовик взяли Голова красной собаки я должен был стать ее отцом, но теперь она говорит, что ее отцом будет он. Что? Нет, нет, нет, нет, нет. Что? Как она спавнится? с случайным образом спавнится или и что? И заставлю страдать. А ты, дружок, мне поможешь. С кем он разговаривает с охранником с этим? Почему нет? Пожалуйста, не добавляйте мне врагов. Не надо. Не добавляйте мне вражин. Так, ладно. Модель дробовика есть, все отлично. Так, так, так, так, так. Так, так, так, так, так, так. Вроде ничего нет. Пойдем дальше. Пойдем, смотрим, пойдем, пойдем. Сотре, сотре. Сотре. Гни, да. Так, сильный. И аптечка. Кайф. Аптечка есть. Траву не могу вот взять. Так вот, может быть... Объединить что-то можно. Можно Отнюдь, отнюдь, отнюдь. Так, ладно. Хорошо, я останусь без травы. Хорошо. Я останусь без травы. Ничего, хорошо. Я, я потерплю. Я потерплю, мне... Жутко страшно от этой игры, потому что тут вообще, тут не было, я в прошлый раз ходил, такого не было, блин, понимаешь? Этого дерьма здесь не было, деревянная, ой, древняя монета, эпоксид, у меня есть сильный эпоксид, нет обычного эпоксида два так и эпоксид есть и место свободное есть хорошо подожди я сразу добавлю короче поставлю 12 патронов супер крутых мы его сейчас уничтожим вражину эту врага врага это наш враг получается так аптечку можно взять хорошо сюда мы можем спуститься а могли бы и не спускаться сань Ключ змеи нам нужен, да, которого у меня, конечно же, нет. Ой-ой-ой, Санечка, куда ты забрел, блин? К куда ты забрел-то? Отмычка не поможет? Не подходит, блин. Еще не подходит. Ладно, ладно, не бзди, Сань. Голова этой собаки берем. Он нас хватает за голову теперь, да. Шалом, принцесса а. Так, я падаю Красота Красота не Ой Один. О, насадил? <transmitter> да как? На Так, еще Еще, еще Что мне? Блин, надеялся Бро, бро, бро, бро Тише -е -е -е Так, ладно, я, я понял, я переключил чтобы открыть эту штуку, нужно что-то помощнее. Круто! Ни хрена не круто. О. Ой. Ой, ой-ой. Бензопилу можно взять? А -а -а. Как? Как? Аптечку! А как это работает? Я могу его это атаковать или что? Или как Домой. А, а, Аптечку аптечку заюзай, хорош, хорош, хорош, хорош. А, а она работает или что, или как, или кого? Блин, чуваки, помогите, блин Ага Надо его после атаки Ааа, -а -а, скрестили струи Пацаны, пацанчики Так, так, так, все под контролем В целом нормальная ситуация обстоит Так Ага Два раза Все, оттолкнул нас, хорош Это не помогло, да? А, хорошо! А, еще разок. Ааа! Хорошо, как! Хорошо! Ой, слушай! Буквально, наверное, дальше ночи! А пока, что у тебя там головочке происходит! Режь! Так, что удерживаю, чтобы сделать выпад? Выпад, какой, блин, выпад, нахер! Какой выход. Так. Ой, блин, да ладно. Все. За... Все отлично. По тактике, по схемке идем. За столбом прячемся. ждем атаки его синей Ах ты демонюга, а? Так, идем сюда, Слышки, кишка Бан. Ой. Ой. Отошли и спрятались. Так, так, так. У него какая-то пиздогла жлута жесткая, не? Нормально все чика? О, это я понял, все, это я нахер понял. Спасибо за попытку, блин, я все нахер понял. Вот и битва. А, Вот и бит. Малы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо, справились с задачей. Он сейчас будет... Да, он пойдет сейчас забирать какое-то дерьмо. Так, здесь надо что-то посильнее говорить. А что? Что никому не хочется сказать. Так, вот малык это. Ни хрена ни да, согласен. Ой, блядь. Ой, блядь, мать. Ага. И бензу берем. Берем бензу. Так, зарядили. Желтый должен гореть. Среди зеленый. Давай. Опа! Два раза. Два раза. Еще разок. Еще разок. Ой, хорошо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Лешенька, а что-то больно тебе или что? А что? А что такое? А что случилось? Что случилось? Что случилось, маленький мой? Так, аптечку быстрее, он же... <смех> <смех> да кого? О, хорошо. Хорошо. Ой, а, хорош. Ладно, пойдет, пока так тоже хорошо. Куда ты? Куда ты? Куда пошел? Словил. Ой-ой-ой, малыш, так тебе больно. Неприятно, наверное, да? Ага, а вот так, вот так хорошо. Вот так достаточно приятно. Она выключилась. А -а. Мясо, мясо. А вот такое тебе дать? Может быть, вот так тебе будет тоже хорошо? О, Штефан! О, Штефан, nein. Штефан! О, стой! А -а -а. А -а -а. Блин, да давай-ка по старой тактике его будем Вокруг этого говна мансить будем Подожди, а чего у меня с бензопилой? Она садится а -а. Что, блин? Не надо, блин, я не хочу Так, разочек А -а -а. Подождите, мудаки, мне куда-то уйти надо от него или чего? Не понимаю. Так, он вроде атаковал меня разочек. О, -о, -о, -о, -о, -о, -о хорошо, хорошо, хорошо, пойдем, давай, посмотрим, что там внутри. Хочу знать все. Село. Ой, село а -а -а, вообще нахер, да? Тихка, вроде есть Раз, два, три А теперь ты А теперь еще раз ты А, о, о, а у меня еще есть Эта штука, бля, хорош А, хорошо Ой-ой-ой, а -а -а. какая победа, сладенькая Ой, какая юшечка, ты еще отборщик Ой, так-ка подойдет. ой так-ка подолью себя. Ой-ой-ой, что это? Ты здесь подохнешь, говорит. Ой, а может быть, это ты сдохнешь. Куда ты, куда он растет? Куда ты? Не, подожди, полежи. Я пока. Подожди, я смотрюсь. Ой, ты шо? Да ты шо, Натах? Слышь, я развалил батю. Батю развалил. Натах, все норма. А можно батину пилу взять как-то, каким-то образом? Найн? Как она то Штефан. Ой-ой-ой-ой-ой, какая хорошая бойня была. Так, че? А, бензиком могу, да? Обалдет, парней. Ну, чё, могу поздравить нас пообеду очередной. Мы без капли. Э, чего? Без капли, наверное, тревоги прошли. Прошли этого малыша. Все, кайф. Минус бензопила, получается, сломалась, да? А у этого молодого мы не можем, да, взять бензопилу? Она исчезла. Понимаю, понимаю. Конечно же не можем. Так, все. А что я здесь? Я добыл голову? Да, голову пса добыл. Модель дробовика у меня есть. Так, патрончики. Патронов у меня пять крутых. 5 крутых. Пойдем. Ну, это обязательно. Обязательно, парни. Нужно сохраниться в этот момент. Вот. Я надеюсь, на меня не полезут толпы демонов сейчас. Там. Я я такой крутой, блин Да ты шо, увалил босса, биг босса, блин Даже не страшно почти было Заперто с другой стороны, ну и полезу Ну и ладно, но не хочу Так, я надеюсь здесь не, не заспаунятся эти уроды болотные Но... Ааа! Ой, ой Ой, да ты шо, а что... А что с головой-то? Блин, Не трогай меня! Аптечку, аптечку, скорее! Убьем, убьем! Хорош! Ой, блин, патроны, нет! Нет! Не убивай, пожалуйста! Уходим, быстрее, уходим! Быстрее! Быстрее уходим! Я при смерти, парни. Бабка сидит, господи боже. Господи боже мой. Так, ну, нет, ну мне бан, пацаны. Мне кажется, что мне бан. Давай я попробую, я зах... Подожди, нет, сохранялка у меня вот здесь, по-моему, да? Так, давай посмотрим. Монеты древние, отмычка, патрон для дробовика. Это все понятно. Кассету можно мне? Кассету. Кассету. Кассету. Так, кассета... Ключ с скорпионом Кассета будет вот, Кассета для магнитофона угу. Я сохранюсь Новое сохранение поставим Создать новый чек сохранения, Да Ну чё, ну при смерти 8 патронов Я при смерти Бабка здесь а Бабки можно? Чё пыришь, блядь? Карга, а? Чё пыришь? Я укатал твоего эту Батю кого-то напомните пожалуйста здесь ничего полезного не лежит да нигде может быть аптечку подкинули бы пацаны нет такая функция не предусмотрена Али, может быть все таки подкинули бы добра ради во имя всего святого и хорошего не подходит Напомните, здесь может быть что-то есть хорошее Пацаны, срочно, очень нужна аптечка Аптечка нужна, не хочу без аптечки никуда идти Пожалуйста, я туда я точно не полезу Не хочу, я там уже был один раз Мне, Типа очень не понравилось Типа я как бы там, ну, как бы Как бы так сказать, я там Плохо себя чувствовал Плохо себя чувствовал Вот эти вот скованные пространства эти Все, я выхожу Я пошел я пошел выходить. Да, посмотрю. Так, я. Во, во, во, во, во. Во, во, во, во, во, Вот мне вот точно сюда. Короче, и взять дробовик. Дробовик есть. И у меня есть модель дробовика. Так, перезарядим патрончики. Раз, два, три, четыре. Зарядили. А сюда мы вставляем модель. Во. Подожди, а здесь ничего нету, ни патронов никаких, да. Так, может быть, можно вставить голову э, собак сразу сюда, чтобы она не занимала место? Отлично. Что это что здесь? Монета железной защиты повышает защиту. А, Что-то еще, какие-то монеты. Что это такое? Подожди. Это что? Сила так монеты агрессии. И, а сколько их надо? 7, 8, у меня столько нету. К счастью или к радости? К счастью или к радости? Блин, страх-то какой? А? а что это такое? А, -а, а, посмотреть можно, типа. А, не, подожди, сюда орла какого-то надо найти. Надо найти какого-то орла, получается. Угу. Орла надо найти. Надо найти, получается, орла. Так, картина под названием "Охотник в небесах" на ней изображена собака, которая смотрит на велх, на велх. Угу. Именно туда она смотрит на велх, дебил. А, и лайт, и лает она лайт. Четыре патрона у меня в дробовике. Не всраться бы. Так, Эвелина, 2 мая какого-то там года. Все, отпустите, не хочу смотреть. Так, здесь мина есть, дверь. Ключа у меня такого нету змеиного. Я, да, раздобыть бы еще змеиный ключ Ну, вот сюда пройдем Здесь, может быть, и ничего И не будет еще страшно О, Разделитель, ну, разделитель, извините Не подходит, мне нужен э, Этот, эпоксид Я, Вот мне что-что, мне очень Нужна аптечка Хобби папочки, да конечно, да, у этого Хобби-то полно Я вот не знаю, даже по этой стороне пойти Али может по светлой рванусь? <Г Hodas> а, ну здесь Здесь видим, да, здесь дверь с, Со змеей, с глистом Дверь с глистом вот здесь Вот сюда можно заскочить <gtansizhole> Ненароком Да, чекнем, короче, здесь по-любому что-то хорошее должно быть Так, перемести мирского хиппи Которого мы поймали Из зала в зону обработки Б, Фе, Б. Оп Зачем я это делаю? Так, ну, дробовик-то на готове у меня будет всегда. Опа, монета. Древняя, древняя, древнейшая монета. Есть дробовик. Ключ со скорпионом, я, который я выложил. Uh, sorry, sorry. Мне второй дробовик не нужен. Или тут они ломаются, дробовики, нет? Мия. Сейчас кассетку глянем, посмотрим. Посмотрим, посмотрим, что у нас... Зачем давать вот это вот действие, которое мне ничего не дали? О, голова синей собаки. Голова синей собаки. Ей бой! Я вторую голову нашел, кайф. Слышишь? Супер. Так, несколько лет назад мне пришлось потрудиться, чтобы устранить последствия бури. Наверное, надо укрепить окна и упрочнить крышу. Может, Лукас мне подсобит. Вода наконец-то сошла. Наш основной дом не пострадал. А вот старый дом сильно поврежден. Лукас все не уймется насчет большого корабля, который выбросило в протоки реки. Если это правда, надо бы сообщить. Вокруг. Завтра пойду и сам посмотрю. Да, я а ты, да. А за завтра и я бы пошел посмотреть. Я бы, да. Я бы очень, да. Магнитофонная кассета, понял. Мне по-любому надо возвращаться туда, чтобы скидывать ненужные вещи свои. Так, ну давай кассету. Чё, кассета? Поехала. Чё она у меня будет лежать в загашнике-то, а? вот это лучше. Это, это Мия. Мия. Если ты это найдешь, я знаю, что я не могу ни на что рассчитывать после всего, что я сделала. Но я должна тебе сказать, это была не я. Я не, хорошая, я не знаю, что хорошо существо и... осталось. Тебе столько нужно понять. Вот ты где? Ну и напугала же ты нас, девушка. Кто это? Это что за шмара? Что за бабка там появилась еще? Там деда только... Я деда еле-еле завалил, блин, о А, мне бежать надо, понял, я понял, я бегу Так, так, так, так, так, так, так, так Куколки интересные, куколки Якобы дом, в котором якобы я уже Смогу побывать Может быть здесь что-то есть? Может быть здесь можно спрыгнуть в болото? And Что-то сделать? Но нет, нет, нет Здесь я потрогать тоже, к сожалению, ничего не могу. Здесь обрыв, здесь есть дверь. Тут мамочка, это что-то пугающее должно быть, или нет? Ну, надеюсь, нет. Так, Беренька, Беренька, обходим, исследуем все что. Так, не понял. а Здесь, опа, еще дверка. Хорош, хорош, пробегаем, продвигаемся. А, you fail. нифига. Меня же не отбросит обратно контрольной точке, слышишь? Ты же просто кассету включил посмотреть-то, ну фотография девки, какой-то девки, которая там что-то там. Во-во-во, это что? А, так это разделитель. У меня разделитель есть, извините, мне он не нужен. К сожалению. Или к счастью. К счастью, скорее. А, эпоксид бы найти. Вот эпоксид штука, конечно, нужная. Так, давай здесь закроем двери. По-моему, где-то здесь ничего не было. Вот здесь в книге лежала голова собачья. Угу. Так, дневник, который мы видали. Ничего нет. Где же эпоксид лежал? Магнитофонная кассета. Записка. Так. Понятно, мерзкий хиппи. Да, это про меня. Так, отлично Монетка, так, отлично Я полностью забил свой инвентарь Кайф Кайф Так, все, мы заходим ага. Открывайте, пожалуйста Н Недостаточно места, но оно и понятно Как же я устал гонять этих говнюков по двору В следующий раз, если кто-то из гостей сбежит Спрячь собачьи головы Чтобы нельзя было выбраться из дома Давай спрячь о, давай прятать их в этих местах. Стоящие часы в общей комнате, книга в гостиной и секционная в подвале. Осталось только стоящие часы в общей комнате. Стоящие часы в общей комнате, я понял. Хорошо. Так, это что? А зачем мне это нужно-то, а? Никто не хочет сказать. Это лучше бы аптечку дали, ребят. Пистолетные патроны, хоть что-то. А, да, понял. Спасибо. А, разделитель. Снова не имею радости его использовать. Аптеку дайте сделать. Эпоксид. Кайф. Так. С травами. Во, во, во, во. Хорошо. О, как хорошо. Ой, как хорошо. Ой, хорошо. Как... Гильза для дробовика. А вот у нас уже их... Да хрена, так, здесь ничего нет И здесь... Так, дорогая миссис Байкер Как вы себя чувствуете? Вы уже давно не приходили к нам на обследование Спешу сообщить, что мы изучили ваши рентгеновские снимки Темные места в области головы Это какие-то грибковые образования Похоже, это какой-то вид плесени Галлюцинации и посторонние звуки, которые вы слышите, могут быть вызваны этим образованием. Если симптомы вызваны грибковым паразитом, следует его удалить, пока не поздно. Не хочу вас пугать, но мне серьезно беспокоит ваше здоровье. Не медлите, приходите в больницу сразу, как прочтите это письмо. Настоятельно рекомендую вам пройти дополнительное обследование. Понял, закрепил, хорош. Спасибо за инфу. А, -ду -ду -ду -ду. а спасибо за инфу. Так, так, так. Хоть бы здесь ничего не было. Я кассету обязательно посмотрю. Да. Просто бы собрать все то, что у меня тут. о о, -о, -о. Перезарядочку сразу бахнем. о, -о, -о. Пусто. о, -о пустота. Вот, я я туда могу спрыгнуть, но мне это не нужно, да? Так, еще одну комнатку проверим. Туалет, да. Туалет. Закрывайся, чтобы никто, чтобы все понимали, что занято. А то... Пацаны. Деревянная статуэтка. Вот у меня деревянная, блин, статуэтка мать ее появилась. Ладно, хорошо, я сюда еще вернусь. Пистолетные патроны, кайф, я забрал. На это у меня места хватило к частию. Давайте просто сбегаем. Туда, на место э, нашего визита последнего, то есть, где сохранение наше. Сохранимся. Разулик. О, травы. Да, давайте сохранимся в той комнате Скорпиона, да? И выложим все ненужное. Разделитель не могу взять. Ну и черт, ну зато я, я знаю, где он лежит. Теперь фактически я могу быть на шаг впереди всех угрожающих мне вещей. Вещей. Вещей. Так, вторую голову положили. Надеюсь, тут нет никого. Так, Буля. Где Бабуля? Бабуля уехала, уже укатила на майбахе на своем. Она там катит. Едет, катит. Закрывай, закрывай, все. Так, и еще мы имеем. Мы имеем одну кассету, которую сейчас используем. Монету мы выкладываем. А, выкладываем. Выкладываем. Кстати. А, дробовик, кассета, все отлично. Отлично. У нас есть четыре слота. 4 слота должно хватить. Так, все. Мы теперь сохраняемся. Новое сохранение, так, главный дом, этаж один, Так, вот-вот, здесь мы и сохраняемся Сохраняем, так, все, все, отлично И теперь можно двигаться дальше даже Дабы покорить эту гребаную игру И постоянно пытаться ее пройти Снова и снова и снова И снова Надеюсь, там ключей больше не будет, этих Так, стоящие часы Это вот у нас вот эти, да? Маятника часов Нет, это не это Ладно, но, но, но Я пойду деревянную статуэтку сейчас заберу Я не знаю, что она, для чего она, как бы Но есть подозрение, если это Там она в форме напоминает, знаешь, такую штуку Которую нужно повернуть определенным образом Чтобы она Дала тени, если это такая Статуэтка Если это такая статуэтка, которую нужно вот там на Проекторе, на этом На этом проекторе, гребаном Перевернуть таким образом, чтобы она что-то Значила Что это такое? Что это? Статуэтка странной формы, сделанная из дерева Что это? Для кого она? Вот для кого она сделана из... Ой-ой-ой-ой вот... Ой Фак, я, я, я. Ой. я в самый низ спустился А может быть это здесь? Реально? Может быть это вот к этим часам? Все, я вспомнил, кайф Да или нет? Матник А, голова собаки выпала Еще одна, мне не надо теперь бегать и искать Это все, ой-ой-ой Красота, какая красота Да ты шо Санечка Блин, я надеюсь мы Бору этого убили с концами Он не выпрыгнет вот сейчас, вот я помню прошлый раз Как я вот об эту ногу разбил Когда вот эта вот хрень выпала со своей рукой Ой, шок для меня был Такой шок, да ты шо. Так, открываю двери. Вот, штука деревянной формы, да? Может быть здесь? Нужно деревянную форму. Эту. Так, так, так. Опа, смотри. Только вот другой стороной. Идеально. Сань. Или нет? как это так идеально сделать. О, во, F просто надо было нажать, оно само все сделалось. Идеально, супер класс. Дверь потайная Это была дверь потайная Зачем? Я не хочу никуда идти Тайны потайны какие-то Блин, я надеюсь, там что-то хорошее меня ждет Как Хотя, чё, где меня что-то хорошее ждал, ждало в этой игре? Ага Ну, че? Ну А, это просто Просто обход Просто можно обойти с помощью этого дерьма. Супер, а. Как же классно. Не подходит к этому замку. Ладно, я пошел обратно. Я пошел обратно. Это вот тот самый тайный ход, якобы. Для чего он? Только вот мне здесь всрался. Не знаю, ума не приложу. Однако, блин, ну ничего. Ладно, я потратил время. Совершенно без понтова. Так, надо сейчас за мию, там пойти вывести катку. Так, все, я помню. Я здесь, здесь трава растет, а наверху там рас, растворитель есть. На кой он, черт, еще не понял. Но я обязательно в этом разберусь. В часах здесь ничего нету. Так, ничего нет. Все, мы двигаем. Давай, идем, идем, смотрим кассету и выбираемся там из этого говна. Видео кассету вставляем, фильмы смотрим. Что же может нас ждать в этой игре?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 Понял. Хорошо. Так, двигайся, двигаемся. Сейчас я помню, что мне нужно быстро бежать. Быстро бежать и даже в принципе помню путь, по которому нужно. Она больше меня не впоймает? В их меня! Так, здесь абсолютно ничего нету. Мне ничего и не нужно. Так, а я понял все. За меня решили, что эта дверь закроется. Тухнет свечи. Ой, все. Это вот... Ой, вот Мой. оно все тухнет. Тут гаснет, тухнет. Ты О, уже ]Uh, у меня... понял, ]tic... все, я побежал. А -а -а -а! Да! Куда? Да! Куда? Да! Куда? Ну, сейчас в да! куда Да! Да! Да! Да! Да! Да ну и благо я благо там ничего не успел сделать. Для быстрого поворота на 180 переснуть. Чтобы уйти от последования Маргариты, спрячься за чем-нибудь. Нажмите X для быстрого поворота на 180 градусов. Это насколько быстро там нужно это все делать, а? Слышишь? Так, подожди, а здесь я про я забыл, есть ли у меня патроны для дробовика? Ключ со скорпионом, я не помню Я уже использовал его, видимо, да, или что, или нет Парни, напомните? Блин, вот я забыл Всем огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья Вы были на канале Йоба Гейм Ставьте лайки, пишите в комментариях, что думаете По поводу наших с вами прохождений Всех люблю, обнимаю Всем пока in my heart face of fire.